Всем привет сегодня будем вместе с вами разделывать вот такого вот налима я буду разделывать вы будете смотреть сегодня вот поймали такого вот мы огроменного красавца сейчас вместе с вами будем его разделывать я одела перчатку так как они очень скользкие в перчатке получается удобнее но ну, сначала, естественно, мы его вспарываем. С и достаем самое ценное. Это, конечно же, печень. Самое ценное, самое вкусное и самое полезное. Аккуратно отрезаем желчь. Желчные пузырь. Посмотрите, друзья, какая печень. Вот это, да. Вот это будет вкусный паштетик. Вкусная консерва и просто жареная вообще обалденная. Так, что у нас тут? Икра. Тоже достаем. Все это потом моется. Это мы отрезаем. И аккуратно убираем. Ну так, все, мы его вспороли. Теперь мы ему отрезаем голову. Готово. Голова у нас, смотрите, целая уха. Оставляем ее на ухо. Ну и все. Теперь мы его делим на кусочки. Шкуру я с него не снимаю, как это делают многие, сколько смотрела видео. Зачем-то снимают с него шкуру. Шкуру снимать не нужно. Это неправда, что она там твердая, резиновая. Многие говорят, пишут, как кирзовый сапог, но это неправда. При жарке она становится мягкая и очень вкусная, поджаренная когда. Вообще Налим самая такая хорошая, самая лучшая рыба для разделки. Все легко и просто. Чистить его не надо. Шкуру снимать не нужно. Спороли, порезали и все готово. Вот на такие кусочки. Ну, можно, конечно, поменьше по желанию. Такой кусок у меня получился. И еще вдоль позвоночника я его разрезаю. Все вот такими. Все это чистится, моется, соответственно. Все такими кусочками я его жарю. И все, так разделываем всего налима. Так дошли мы почти вот до хвоста. Здесь я также это все разрезаю. Конечно, хвост получается очень толстый. Его я тоже также разрезаю на Все это убирается лишнее. Все, хвост остается, его тоже можно, костей в нем нету, вместе с головой сварить в ухе. Вот, друзья, вот такая вот красота у нас получилась. Такие кусочки, все легко, все быстро, все отдельно, главное, все просто. В следующем видео мы обязательно с вами будем жарить котлетки. Котлетки из налима, как я его для жарки разделала, показала вам. В таком виде в муку, в соль и на сковородочку. Все очень вкусно. Все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будем жарить котлетки. Всем пока и до новых встреч.